Мы создали абсолютную инновацию на рынке жилой недвижимости. Теперь покупка квартиры не будет бесконечным поиском идеальной планировки. Впервые вы сами сможете создать квартиру под собственный стиль жизни. Мы представляем инновационный сервис «Конструктор планировок». Соберите проект будущей квартиры на этапе котлована в несколько кликов. Как это работает? Открываем сайт жилого квартала «Равновесие». Далее выбираем квартиру по площади и виду из окна. Нажимаем на кнопку «Собрать планировку» и начинаем творить. Проект квартиры собирается из зон деталей, предварительно продуманных архитекторами. Например, соберем квартиру для молодой семьи. Выбираем мастер-спальню для пары, добавляем детскую комнату, Совмещаем кухню с гостиной для вечеров в кругу семьи. Далее определяемся с вариантом санузла. Готово! И это лишь одна из конфигураций. В жилом квартале равновесия представлено более 40 типов квартир. И в каждой вы можете использовать от 4 до 22 конфигураций. Чтобы собрать квартиру мечты, вам доступно более 500 планировок. Вы холостяк и мечтаете о домашнем тренажерном зале? Или семьянин, которому необходима детская комната с двумя кроватями и игровым пространством? Может вы художник, нуждающийся в собственной мастерской? Или фрилансер, которому нужен уголок для спокойной работы? Все это вы можете создать в конструкторе планировок. Теперь вы автор проекта своей квартиры. Создайте квартиру своей мечты в конструкторе планировок вместе с Quartros.